Кристал майнкрафт и Сегодня мы продолжаем проходить Майнкрафт. Я за кадром поиграл и вот столько освободил. Ну и вот, там вот такую полоску. Итак, и я сделал себе второй сундук, потому что у меня первого сундука не хватает. И как вы заметили, я посадил. Побольше бамбука и побольше тростника. Он нам потом пригодится. Вот сколько всего этого предлагаю. но я это и сделаю. Сделать, как там, склад. Вот. Так вот так, сундуки, а которые сундуки останутся, я в себе сохраню. Вот это вот сюда, я вот так заберу. И его туда поставлю. А кстати, зачем мне он туда, если мне вот сюда надо? Я ж тут живу. Думаю, надо еще так отстроить специальную платформу. Как раз мне нужно. Побольше места. Хоп-хоп. Простите за мой голос, я просто приболел. Так, и думаю, такого хватит. Сейчас одно. Потом вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так и вот так. По красоте. Потом я что-то получше добавлю туда. Вот. Сане, не, не, не, не, надо еще вот так сделать. Стойка. Блин, я запутался. Вот. Все. М -м, так нельзя делать. Оп, Все и вот тут вот так беру это а мне сундука еще не хватает О, как раз мне хватает на топор две палки и топор я решил выкладывать по дням понедельник среда потом подождите у меня был потопор. Клин, я просто так скрафтал второй. Понедельник, среда, чет... Понедельник, среда, пятница и воскресенье. Вот эти дни я решил снимать. Так, и вот так получилось. Вот сюда буду землю, песок ложить. пельчаник диарет и все что мне не нужно вот сюда бамбук буду сложить но ну, если что я туда еще и дерево сложу если не в месяц а, так дальше я вот так беру ну и давай пока что вот сюда запихнем вот так вот будет Дальше. А у меня чего вот тут бамбук. Бамбук. А вот все. Бамбука хватает. Бамбука хватает. Так, это мне не нужно. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Это, это, это. Ой, это нужно. Это, это, это, это. Это это. Это, это. Ну и вот, все, что мне не нужно. Все это мне нужно. Это тоже мне нужно. А, мне не хватило места. Класс. Стой, это мне нужно. Это будет место еды. Ну вот это как редкая штука. Все вместилось. Заранее все так приготовлю. Так. И вот тут вот дерево. Вот, а вот сюда я буду складывать все, что есть дерево. Okay. Все, что связано с деревом. Так, это, это, это, это... И все. Вот тут вся еда будет. Это тоже, если пережать, будет еда. Это, думаю, тоже из него делать все торт. Ну все. Все деревянное вот сюда. Так, хоп-хоп. Ага, значит, только эти два сундука мы не задели. Это как раз вот так. Это под булыжник, Это вот так. Ну, я это соберу. Все как раз. О, это мое. Это мое личное будет. Инструменты и так далее. Только 6 минут потратил на это все. Простите, сейчас будет без монтажа. И все такое, потому что у меня памяти не хватает. А если и сделаю, то будет качество плохое. Так, я еще думал, что поплыть вон туда может быть. Но уже не, не получится или получится. Так, где-то. Ну, давайте поплывем хотя бы чуть-чуть. И тут сюда. Вот. Просто вперед. Будет классно, если мы что-то там найдем. А то не. Мнение... О, дельфины. Например, деревню. Я потом бы записал координаты деревни, и я нашел корабль, походу. Или корабль, или... Как там? Портал вент. Ой, какой вент в ад. Вот. Или то, или то. Потому что это просто так торчать не должно. А, это уже видно. Корабль. Это хорошо, что... А нет, это, оказывается, не корабль был. Тут, значит, должен сундук. Как я и думал. О! О, ого! -о -о. -а -а. Вау! Это классно. И меч золотой. Только... По, только. Что нет? Назад? М -м, потонула, я забыл. Потому что на магме нельзя долго стоять. Хоп. И обратно плывем вперед. Ну, а я же не записывал. Ну ладно, потом видео посмотрю. Самое первое. И увидим координаты моего дома. Плывем, плывем, просто вперед. Да уж. И ничего не видим. Наверное, прорисовку нужно побольше поставить. Хоп, хоп. А что, не-не-не-не-не. не, Мне надо вот так сделать. Поменьше. Ой, как лагать будет теперь. И не только у меня, еще и у вас. Ай, голубая. Ладно. Так. Ну, если я заболела, то никто не отменял ролики, да? Ну да. Конечно, нас со здоровьем надо следить, все такое. Но надо еще и ролики снимать. Поддержите меня лайком, пожалуйста подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтобы не пропускали не пропускали мои видео через год я думаю то что я буду буду и все такое вот значит буду более более хорошо делать все это и наверное будем прощать потому что уже 41 42 43 секунды 45 секунд 46 Скоро. Ваааай, какая симуляция. Красивая. Ладно, всем пока. С вами был Красав Майнкрафт. Сегодня мы прода...